Меня зовут Елена, мне 37 лет, у меня диагностировали кератоконус в 34 года, и с тех пор я делаю операции. В принципе, я пришла к Татьяне Юрьевне с тем, чтобы сохранить хотя бы правый глаз, а больной у меня левый, и мне хотелось просто вот сохранить зрение хотя бы на одном глазу. Я даже не рассчитывала, что у меня на левом больном будут какие-то улучшения, потому что вот когда я пришла, три года назад, то у меня я еле видела одну строчку, и то не всегда, если повезет, вот сейчас я увидела уже пять строчек после череды операции. Это, это кросслинкинг, ФРК и сегменты мне сделали. Вот, я очень благодарна Татьяне Юрьевне за сохраненное зрение. И, конечно, вот я еще раз повторюсь, что я не рассчитывала, что у меня будут улучшения на левом глазу, которые я уже считала, что я его потеряла что в лучшем случае его сохранить, просто чтобы он был номинально. И, ну, это была третья стадия, то есть достаточно тяжелая. Нет, нет. В общем, я рада, что я занялась лечением, что попала к Татьяне Юрьевне.